Всем привет! Сегодня урок номер 7. Урок честно взятый вот отсюда вам. И он у нас номер 7, в котором вы, мы и еще кто-то, кроме нас и вас, научится рисовать текстуры. Если он еще не научился. Сложного здесь ничего нету. Давайте посмотрим на исходный код. На исходный код. Вот он, исходный код. И здесь что у нас новое? У нас новое. Появляется такой тип SDL рендерер и SDL текстуре. Вот. То есть этот код, ну точнее, функционал здесь аналогичен предыдущим урокам. То есть, здесь просто будет по нажатию клавиши нарисовано, что было нажато вверх-вниз, справа, влево, или кнопка по умолчанию. Вот зеленый. Да? Ну и плюс она растянута, но это уже в виде текстур. Так вот, вот у нас новый тип рендера. Это непосредственно наш, так сказать, визуализатор то есть то место, в котором будут отображены текстуры, то есть от рендерены текстуры отрисованы. Вот, и новый тип текстура. То есть у нас будет текущая текстура и массив текстур для каждой картинки. Дальше и нет давайте перейдем и нет что здесь у нас смотрите мы создаем окно создали его после чего что у нас снова добавляется? у нас добавляется создание рендера вот давайте посмотрим на описание этой функции так давайте вот оно. что это такое используя эту функцию для для того чтобы создать 2d рендеринг контекст windows то есть для того чтобы какую-то поверхность 2d двумерную э, создать и на этой поверхности чтобы мы смогли рисовать так и какие параметры Ну, первое это окошечко до да, которое мы создали дальше вот это минус 1 ну здесь написано что это индекс какого-то драйвера для инициализации чтобы инициализировать или же минус 1 и тогда будет найден первый который поддерживает требующие флаги а требующий флаг вот это скорее всего это renderer accelerated что такое renderer accelerated давайте перейдем на эти флаги и мы можем посмотреть то есть отрисовка идет визуализация программ но хардвар но ну, то есть с помощью железа ну непосредственно видеокарты ну и и, и, и что-то короче у нас четыре режима В данном случае выбран режим для отрисовки с помощью железа видеокарты есть создали мы рендерер наш и мы имеем уже указатель дальше дальше для того чтобы чем-то заливать ну закрашивать мы вызываем функцию sdl set renderer draw color то есть это что это у нас за функция давайте перейдем по справке это мы закроем с этим мы разобрались что это за функция это функция для того чтобы установить цвет для операций рисования то есть это я то я то так set renderer draw color да да все верно да но здесь она здесь цвет по умолчанию установлен черным вот а потом если надо мы будем устанавливать ну нужный цвет дальше инициализируем библиотеку картиночек потому что мы будем загружать png шки пнг так идем дальше что у нас тут э, говорится дальше это мы прошли дальше лот текстура да давайте перейдем к функции лот текстуры это новая функция смотрите все вроде по старому ну как по старому вот мы заводим э, переменную то есть непосредственно указатель на загруженную текстуру дальше загружаем э, картинку в данном случае png используем библиотеку sdl image загрузили Дальше. Теперь нужно создать э, текстуру с э, нашей картиночкой. Для этого мы используем функцию Create texture from surface. Вот. То есть мы берем наш рендерер, указываем и указываем, какая ну, указатель на нашу загруженную картинку. И все. После этого мы освобождаем э, память под нашу картинку, потому что CreateTexture текстур она возвращает копию, но уже в виде текстуры. И возвращаем нашу текстуру. То есть вот, вот, вот. Давайте перейдем к описанию этой функции. Создается текстура с указанной поверхности. Вот. Используйте эту функцию для создания текстуры с уже существующей поверхности. Э, вот. Ну, здесь даже есть небольшой примерчик. Но примерчик, вот он и есть у нас живой. Так, то есть мы загружаем PNG, потом эту поверхность передаем в эту функцию и получаем непосредственно текстуру. Дальше мы освобождаем память под загруженную поверхность и возвращаем текстуру. Вот, в принципе, и все. Как бы ничего нового здесь нет. Ну, не совсем нет, есть вот, да, еще по завершению нашей программы нам конечно же надо уже освободить текстуры, потому что в предыдущем уроке мы что освобождали, все фейсы, поверхности, а здесь нам надо текстуры освободить, то есть в принципе то же самое, просто немного другое название. Ну, <coughs> Дальше нам надо перед закрытием окна уничтожить рендерер, потом уничтожаем окно, потом выходим, выходим, выходим. Вот, в принципе, и все. То есть ничего сложного здесь нету. И, соответственно, все у нас хорошо работает. Как вы видите, все то же самое, но теперь у нас используются текстуры. Вот. А, ну да, да, это я подсматриваю, чтобы не забыть. И еще у вас функции «main» функция main что у нас изменилось смотрите в предыдущем уроке функции main что у нас было у нас было мы там использовали sdl blitz key sdl Update windows у Face. здесь же здесь же мы sdl render clear то есть мы очищаем наш рендерер да то что у нас отрисовывает дальше мы копируем э, текстуру на наш экран давайте посмотрим на эту функцию в справке renderer copy э, как бы смотрите не э, в чем я с, вижу проблемку в том что есть непоследовательность смотрите renderer copy что не, куда, что, а вот это непосредственно наши ректанглы. А теперь давайте посмотрим вот здесь. Здесь как бы тоже есть две поверхности, но здесь поверхность и э, область, и еще поверхность, и ее область. А вот здесь как бы, ну, как я думаю, вы поняли, да, порядок переменных отличается. Соответственно... Старайтесь так, чтобы у вас функции были однотипными, чтобы э, параметры, ну, грубо говоря, были э, следовали какому-то формату э, э, в плане последовательности. Ну, это такое, к слову, это отвлечение. Так вот, рендерер copy Что такое рендерер copy рендер? Используйте эту функцию для того, чтобы скопировать э, какие-то текстуры в текущую цель рендеринга. вот, То есть мы копируем текущую текстуру на наш рендерер. Вот. Ну и здесь можно поуказывать непосредственно еще области прямоугольные. После чего, после чего обновляем наш экран. Давайте посмотрим еще на эту функцию. А эта функция используется для того, чтобы обновить экран. Вот. То есть, если вы что-то где-то добавили, нужно перерисовать. Вот и все. Вот и отличие. То есть, в предыдущем мы работали с поверхностями, а здесь мы работаем с визуализатором, с рендерером. Ну, в принципе, все. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, жмем колокольчик. Всем пока.